Керамика, обожженная на открытом пламени. Символ мужского начала – батыр. Вдохновлен каменными венерами полиолита. На первой персональной выставке выпускника Академии Штиглицы Алексея Симонова есть и символ гармонии иньяны, множество культурных кодов, зашифрованных в более чем 20 фигурках всадников. Отсюда название «Всадники А». Это скорее всадники не апокалипсиса, а всадники Алексея. То есть это отсылка к создателям. Вот. Просто это все началось ровно год назад, да, когда всех закрыли на карантин дома. И вот первый всадник, который родился, это чисто по наитию, это вот всадник с короной на голове. То есть это такой завоеватель. Выставка ⁇ Всадники А ⁇ в галерее Жигжита Б. Холанова до 30 апреля. Анастасия Тамила, Александр Дружинин, Екатерина Горбачева, Владимир Певник, Первый канал.